Привет! В ближайшие две недели мы будем разговаривать о поведении потребителей. И в этот раз, в этом модуле мы уже начнем собирать в кучу все то, о чем мы говорили. И следующая сборка такая большая состоится у нас в модуле о построении маркетинговой системы и о ее развитии. И на этой неделе мы поговорим в целом об, о поведении потребителей, о путешествии потребителя, о всей цепочке взаимодействия потребителя с, с нашими компаниями. Соответственно, мы поговорим о линейных и циклических моделях, а также о том, на что нужно обращать внимание, когда маркетолог рассматривает предпокупочные процессы, сам процесс покупки и послепокупочные процессы взаимодействия с покупателями. А потом на следующей неделе мы поговорим о э, характеристиках и детерминантах поведения потребителей, которые могут быть полезны для сегментирования. Э, когда мы говорили о когнитивных искажениях, о словах и смыслах, когда мы говорили о медиа, мы искали разнообразные способы э, выдвигать гипотезы и проводить эксперименты относительно того, что может быть более ценным, более удобным более точным для формирования нужных нам смыслов в голове у нашего потребителя. На протяжении еще ближайших двух недель мы будем рассматривать теперь все это в более широкой рамке продолжительного взаимодействия с компанией. Собственно, поведение потребителей как таковое изучается достаточно давно. С Примерно середины 20 века и с 1960-х годов это оформилось в, в отдельное направление такой маркетинговой науки. И то, о чем мы будем говорить в ближайшее время основано в общем, на таком прекрасном Талмуде толстой книжке ⁇ поведения потребителей ⁇ Блэквелл и Миниарда И, В общем-то, я крайне рекомендую озаботиться с тем, чтобы ее достать для себя, если ты планируешь развиваться как э, э, человек, который руками управляет маркетинговой системой внутри э, собственной компании. И начнем мы, наверное, с того, что в повседневной культуре маркетолога и владельца компании является очень популярным, частым и известным, в том числе благодаря усилиям разнообразных таких массовых бизнес-школ, обучающих программ и тому подобное. Итак, представим себе потребителя. От момента, когда у него еще не возникло потребности в твоем продукте или услуге до момента, когда он у тебя что-то купил, и это употребил, и ему это понравилось. Понятно, что это происходит во много этапов после целого ряда взаимодействий с бизнесом, и в целом, как бы, сам этот процесс содержит очень большое, опять же, бесконечное количество информации, да, как территория. Одним из очень популярных способов картирования стали так называемые линейные модели. Одна из самых известных, самых популярных и а, классических – это модель а, внимания, интерес, желания приобрести и действия непосредственно по покупке. А, эта модель была предложена рекламистами. На секундочку, в 1896 году, то есть ей уже 120 с лишним лет этой модели. И тогда, еще раз, да, чтобы мы понимали, как тогда обстояла индустрия, популярная она стала в начале 20 века как раз-таки с развитием массового конвейерного производства. И с развитием массовых медиа и массового вещания, таких, таких как телевидение, радиостанции, каталоги чуть позже, которые рассылались массово по почтовым ящикам, это делал Sears, журналы, газеты с подписками на них. То есть тогда была эпоха такого массового взаимодействия и появление первых компаний, которые таким образом общались с потребителями. И было довольно логично, что э, от момента, когда потребитель ничего не знает о нас, нужно сначала каким-то образом с ним сконтактировать, чтобы он нас увидел или что-то о нас узнал, чтобы потом это перешло в какие-то заявки или в какие-то первые контакты с нами, и потом это все превратилось в продажи. И довольно логично, что из этой линейной модели а, внимания, интереса, желания приобрести непосредственное действие появились так называемые концепции воронки продаж и аналогичные, а, которые выглядят а, следующим образом, что есть а, очень большое количество людей, которым может быть потенциально нужен и интересен наш товар, из них только часть видит нашу рекламу по телевидению или слышит по радио и дойдет до этапа, ну, то есть окажется на стадии просмотра и дойдет до этапа, когда у нее есть интерес или конкретная потребность. Еще меньшая часть оформит заявку из тех, ну или каким-то образом свяжется с компанией для того, чтобы узнать подробности или увидит а, товар в магазине. И еще какая-то меньшая часть дойдет до этапа продажи, которая в итоге а, совершится передачей денег в кассу. Показатели отношения людей, которые оказались на следующем этапе по отношению к количеству людей, которые были на предыдущем этапе, называются показателем конверсии и измеряются в процентах. То есть если у нас 100 человек увидело нашу рекламу ВКонтакте, и из них, допустим, 30 человек заполнило форму обратной связи, то это означает, что конверсия 30% именно с одного этапа на другой. Если из тех 30, кто заполнил форму обратной связи, 3 в итоге купили наш продукт или услугу, то это означает, что конверсия на этом этапе 10%, а конверсия с просмотра в покупку 3%. Ну, цифры взяты с потолка, это я условно, чтобы было понятно, как это работает. Различные метрики, которые меряются на разных этапах такой линейной модели, вот такой классической воронки, они в основном, к сожалению, существуют на английском языке. Вообще сегодняшний маркетинг современный, он англоязычен и англоцентрирован. И так, к таким терминам относится термин rich. Это количество людей, которых достигло ваше рекламное сообщение на верхних этапах вот этой самой воронки продаж. То есть это именно люди, да, штуки людей. Impressions — это количество взаимодействий визуальных, например, с вашей рекламой. То есть сколько сколько раз люди увидели ваш баннер или увидели ваш рекламный ролик. При этом количество impressions можно как-то оценивать и в телевидении, и в просмотре баннерной рекламы, и в просмотре таргетированной рекламы и так далее. То есть impressions — это такая метрика, которая общая для абсолютно разных медиа, для абсолютно разных каналов. В том числе impressions может быть, сколько людей услышало слухом вашу рекламу в радиотрансляции или, например, в подкасте. Это тоже дает impressions. Следующая метрика тех, кто каким-то образом взаимодействовал после того, как увидел или услышал, или еще там как-то столкнулся с нашей рекламой, это engagement или вовлечение. И следующая метрика — это уже переход со стадии вовлечения, на заявки. И engagement обычно меряется либо, опять же, в штуках, сколько было взаимодействия, либо в процентах от аудитории, либо в reach либо в impressions. А lead — это в штуках уже количество конкретных заявок на покупку, которых дальше добивает так или иначе отдел продаж. То есть после этапа lead может быть еще какое-то количество продаж конкретных. Вообще, такая линейная модель — Напоминаю, да, появившись в 1896 году, она восходит еще к трудам бихевиористов, Скиннера, к трудам знаменитого нашего физиолога Павлова, Сеченова и так далее. И она является популярной до, до сегодняшнего дня, точнее, сами линейные модели являются популярными, потому что она в общем, достаточно простая и, что важно, она очень механичная. И поэтому, так как маркетинг рассматривается как механистическая система, и такие модели очень популярны. Но в какой-то момент, естественно, мы осознали, и мы, я имею в виду маркетологи в целом, и индустрия, что что-то мы не досчитываем. Чем мы не досчитываем? Оказывается, что важно мерить не только все эти показатели до этапа, когда человек принес нам деньги в кассу. Этим не заканчивается продажа. Нам еще нужно понять, что происходит с человеком на этапе опыта после покупки. Удовлетворен он этой покупкой или нет, об этом мы поговорим чуть позже. И тогда в линейные модели стали добавлять еще дополнительные пункты. Во-первых, их стали добавлять в промежуточные шаги, например, Аидма — это дополнительное такое расширение Аиды, в которое еще... Кроме desire есть пункт motivation, то есть мотивация на какое-то действие. У человека должно быть не просто желание что-то купить, но еще и конкретная мотивация это приобрести, например, с помощью скидки или с помощью каких-то дополнительных а, действий с вашей стороны. А, Во-вторых, это модели, вот AIDAS и AIDAL, это где добавлены satisfaction или loyalty. То есть что происходит с человеком после action? Он удовлетворен опытом или он не удовлетворен? Он стал лояльным бизнесу или он не стал лоялен? ACA и Дагмар это, в общем, еще две линейных модели, которые в себя включают немного другие этапы, и мы даже не будем это вдаваться. И вот эта метрика из стартап-индустрии, так называемая пиратская метрика, которая включает в себя uh, awareness, то есть uh, как раз-таки произошел ли impression, то есть знает ли человек о нашем продукте. Uh, acquisition, то есть, uh, собственно, контакт, произошел ли вот этот самый engagement, произошло ли вовлечение. Activation, то есть доходит ли он до непосредственного совершения какого-то действия. Это может быть регистрация, покупка и так далее. И дальше последующие буквы, они касаются второй части линейной модели. Revenue, выручка, которую мы получаем от этого человека. Retention, то есть возврат, возвращается ли он, продолжает ли он снова пользоваться нашим продуктом. И referral, то есть рекомендует ли он нас другим пользователям, потребителям, покупателям. То есть в данном случае эта линейная модель продлилась еще дальше. Если покупка находится где-то здесь, то вот эта часть относится к послепокупочному опыту, но тем не менее все равно она вытянута в цепочку. Довольно логично, что линейные модели развивались и стали популярными до последнего медиа взрыва рубежа 20-21 веков, и это довольно очевидно, почему так происходило. Потому что что было доступно маркетологам вообще? Им были доступны инструменты массового вещания, так называемые ATL-инструменты. ATL — это сокращение от above the line, выше линии. Это телевидение, радио, это средства массовой информации, другие такие, как газеты, журналы, каталоги, которые распространяются, подписки и многие другие. И на этом этапе было что-то сложно понимать про конкретного потребителя и было очень сложно а, сегментированно доносить сообщения. Максимум сегментации, который а, нам доступен, это выбор либо тематического журнала, либо тематического радио. Мы понимаем, что слушатели а, «Эхо Москвы», «Авторадио», «Радио» Ваня и, там, я не знаю, Дорожного радио и Радио Монте-Карло — это совершенно разные люди. Либо выбор конкретного телеканала. Мы тоже понимаем, что Первый канал MTV тоже смотрит, или ТНТ смотрит разные аудитории в разное время. И, кроме этого, рекламодателям были доступны так называемые BTL или Below the Line инструменты. Это возможность взаимодействия непосредственно в точке продаж. То есть это работа промоутеров, это работа по созданию какого-то привлекательного визуального образа на полках, это выкладка на полках в более приоритетных местах вашего продукта по сравнению с продуктами ваших конкурентов, это так называемые там, воблеры, другие постматериалы, так называемые пост — это point of sales и так далее. И довольно логично, что в, в, этом, в этом этапе все, что могли померить и чем могли управлять маркетологи, это вот эта вот первая часть опыта до покупки. И э, второй аспект немаловажный, что что мог сделать человеку, у которого опыт после покупки был негативным? Ну, он мог, не знаю, попытаться вернуть товар, он мог, ну, как максимум подасть, подать на вас в суд, но он не мог воздействовать на других потребителей особо, но он мог выйти с пикетом к офису компании, который ему насолила. но это не давало э, каких-то серьезных воздействий на бизнес, и поэтому линейные модели были эффективными, рабочими, простыми, и, ну, в общем, благодаря ним мы знаем весь маркетинг и классические рекламные кампании брендов от Coca-Cola до Procter Gamble, Unilever. Но с линейными моделями есть одна проблема очень большая. Она заключается вот в чем. Дело в том, что Количество внимания, за которое а, бились рекламодатели, можно сравнить а, с вот, водой в африканской саванне. А, количество всего человеческого внимания, которое мы тратим в сутки, оно ограничено. То есть нас там 7,5 миллиардов. Мы бодрствуем, допустим, 18 часов в день, условно говоря, там 16 в 15, 18, неважно. И, в общем, суммарно количество часов, которые все люди бодрствуют, оно ограничено, это ограниченный ресурс. Этого ресурса, доступного рекламодателям, становилось все больше и больше. С проникновением телевидения, радио, интернета, количество этого ресурса росло. Но сейчас, по-видимому, мы выходим на плато, то есть практически весь ресурс внимания людей, который может быть задействован, на сегодняшний день уже задействован. То есть Facebook, там другие соцсети, Instagram, Google, Яндекс, телевидение, YouTube и прочие каналы передачи сообщений, они уже владеют нашим вниманием. И те же самые Facebook и YouTube, они прекрасно понимают, что нам нельзя непрерывно показывать рекламу. То есть нам ее нужно показывать максимальное количество, которое не отвращает нас от пользования этой платформой, или этим медиа. То есть э, на сегодняшний день почти все внимание человечества, которое может быть захвачено, уже захвачено. И если раньше за внимание человека боролся рекламодатель э, со своим конкурентом, то есть, допустим, э, в, в, своей цено, в, в своей продуктовой категории, то есть, допустим, там шоколадные батончики боролись шоколадными батончиками, производитель напитков с производителями напитков и так далее, то сегодня мы пришли к тому, что одновременно банки, Unilever и малый бизнес борются за одно и то же пересыхающее вот это вот озеро внимания людей. И если раньше, когда количество этой воды росло, количество доступного всем внимания увеличивалось, всем хватало места. И стоимость лида то есть стоимость человека, который пришел к нам а, из определенного места, была для нас адекватным. А, то есть мы могли себе позволить потратить на а, лит, допустим, 500 рублей, и если мы зарабатываем на первой продаже человеку допустим, 1000 рублей, то для нас то эффективно. Эта стоимость непрерывно растет. А стоимость лида, который приходит к нам из контекстной рекламы, из таргетированной рекламы, откуда угодно, непрерывно увеличивается. Ровно потому, что разогревается конкуренция не только внутри одной ценовой категории, но в принципе между всеми рекламодателями, прошу прощения, товарной категории, между всеми рекламодателями всех товарных категорий, категорий услуг. Это означает, что не за горами то время, когда для большинства микро и малого бизнеса стоимость лида станет дико высокой, она будет превышать а, прибыль, которую мы получаем от первой продажи. Допустим, мы зарабатываем 1000 рублей, а лид нам стоит 2000 рублей. Может показаться, что в таком случае а, вообще бизнес становится убыточным, потому что мы не можем привлечь к себе потребителей и заработать на нем. Так вот, а, так вот. В этом проблема линейных моделей, что если мы живем в этой парадигме, в этой логике линейных моделей первой продажи, то мы сталкиваемся вот с этим. Но, к счастью, я поздравляю тебя, уже 60 лет назад мы поняли, что все не так плохо, и об этом мы поговорим в следующем уроке.